Всем огромный привет! Всем огромный привет! Очень рада всех вас видеть! Сегодня у нас прямой эфир на тему прогноз на новый лунный месяц. Давненько не было этой рубрики, и я видела ваши запросы, что вам не хватает прогнозов, поэтому решила, конечно же, сегодня уделить эфирное время именно этой теме. Всем огромный привет! В предыдущем прямом эфире я вскользь упомянула о том, что сейчас идет новый набор на первый курс и второй поток в мою школу астрологии. Это будет курс, посвященный теме прогнозирования и ректификации. Начало обучения 7 сентября. Присоединиться можно уже. Все актуальные ссылки будут внизу под этим видео и кстати говоря я получала запросы о том что есть люди которые не изучали натальную карту и в принципе им это не настолько интересно как тема прогнозов и мы думали как этот вопрос можно решить и придумали создать пакет для новичка это скажем так, набор уроков, которые можно назвать таким основным инструментарием, то, что позволит изучить основные моменты по натальной карте, что такое планеты, что такое аспекты. И это, безусловно, поможет эффективно изучать прогностическую астрологию. Поэтому, если у вас нет базы, но вы хотите изучать данный раздел, то он вы можете присоединяться. Итак, начнем мы, на... Прошу прощения. начнем мы наш эфир с Новолуния. У нас завтра будет новолуние во Льве, и Новая Луна будет соединяться с Меркурием. Новолуния во Льве — это всегда... Такое очень целенаправленное и эмоциональное время. В то же время соединение Луны и Солнца с Меркурием будет давать большой акцент на теме бумажных дел, поездок, переездов, тема покупки автомобиля. Это период, когда может возникнуть необходимость подписывать какие-то бумаги, документы, о чем-то договариваться с другими людьми а тема обучения тоже может выходить на первый план. То есть, по сути, все, что касается Меркурия, это будет очень сильно актуально. Ну и плюс, так как Меркурий отвечает за мышление, мы знаем, что в периоды Новолуний и Полнолуний наши эмоции выходят на первый план, а в данном Новолунии планета, которая отвечает за ум, соединяется с этими светилами, поэтому, безусловно, это очень эмоциональное новолуние, и именно определенные эмоции, наш способ реагирования и то, как мы ощущаем себя в той или иной ситуации, именно это может нас заставлять что-либо делать, и именно это будет как топливо для нас и как стимул двигаться вперед. К тому же асцендент новолуния попадает в знак рак это еще раз подчеркивает эмоциональную природу данного новолуния поэтому вот прям сверхважно обращать внимание на свои эмоциональные реакции Именно это поможет вам понять, что для вас на самом деле сейчас в приоритете к чему вы хотите стремиться и, Именно здесь ищите стимул и энергию для действий в своих эмоциональных реакциях. В то же время, с учетом того, что Марс у нас все еще находится в соединении с Лилит, уже не так ярко, но все же это соединение еще актуально. И Марс в квадратуре к Плутону и Сатурну, это говорит о том, что период неблагоприятный для спонтанных действий в целом... В августе месяце Марс существенно замедляется. И в конце этого месяца, вот сейчас, это может уже очень сильно ощущаться. Я об этом предупреждала еще месяц назад, что будет такое время, когда несколько дел сразу будет очень сложно делать. В это время важно сфокусировать свое внимание только на самом главном. Иначе, просто распыляясь, вы можете скажем, упустить то, что для вас действительно в приоритете. И, безусловно, это период, не подходящий для спонтанных решений. Нужно взвешивать все решения, все «за» и «против». На новую работу можно выходить. Сейчас Меркурий у нас движется вперед, и тем более по данному Новолунию он в соединении как раз с Солнцем и Луной. Это обычно говорит о каких-то бумажных делах и о новых договоренностях, Поэтому в целом время хорошее, чтобы выходить на новую работу. Меркурий — это в первую очередь движение. Поэтому если вам хочется в жизни что-либо менять, если вам хочется иметь больше движения, больше общения, поездок, то обязательно прислушайтесь к себе. Сейчас для этого время благоприятное. Кстати, самая верхняя точка карты Новолуния это МЦ, вершина десятого дома, находится в соединении с Хероном, и это указывает на то, что может быть как раз желание заниматься несколькими вещами одновременно распылять свою энергию. Но, повторюсь, это делать не стоит, так как сейчас Марс медленный. Именно Марс — это планета, которая показывает, как стоит использовать свой энергетический потенциал в тот или иной промежуток времени. Кстати, после Новолуния оставшаяся часть августа будет достаточно продуктивным периодом времени. 21-22 числа Марс будет, в соединении, Марс будет в аспекте к лунным узлам, и это может дать новые возможности, которые касаются проявления в социуме. Это могут быть интересные предложения о сотрудничестве. В целом нужно обращать внимание на то новое, что входит в вашу жизнь в этот период. Затем с 25 по 29 число Меркурий будет в хорошем аспекте к высшим планетам. И это очень интенсивное время в плане интеллектуальной деятельности, опять-таки в плане бумаг, поездок. По сути, те темы, которые сейчас становятся для вас актуальными по Новолунию, они будут еще более ярко себя проявлять, в 20-х числах августа. Но это, в принципе, абсолютно логично, так как Новолуние, несмотря на то, что это всего один день Новолуния, но оно не проявляется в один день. Оно имеет очень яркое воздействие на протяжении двух недель после Новолуния. Это период, благоприятный для того, чтобы внедрять что-то новое, экспериментировать. Поэтому если вы ощущаете, что приходят новые идеи и хочется что-то попробовать новое, то, что вы раньше не делали, то позвольте себе это. все таки новолуние во льве — это очень творческий на самом деле знак, очень творческий знак, поэтому действительно сейчас есть возможность почувствовать себя хозяином жизни, взять э, что-то под свою ответственность, проявлять больше инициативы. Так что обязательно этим... Займитесь. С 25 по 30 число Венера будет в оппозиции к высшим планетам, и это будет достаточно такое активное время. Скорее всего, большинство будут заняты работой и решением финансовых вопросов, поэтому нельзя сказать, что конец августа супер подходит для отдыха. Это, скорее, время, когда нужно будет решать очень много вопросов и может присутствовать ощущение постоянного напряжения и ощущение постоянной ответственности. 2 числа будет полнолуние в рыбах. И это такая кульминационная точка на самом деле. Ну, во-первых, полнолуние само по себе... Это кульминация, завершение какого-то процесса, получение результата. Рыбы — это у нас последний двенадцатый знак. Поэтому, безусловно, будет затронута тема вашей жизни в том плане, что будет ощущаться то, что вы на завершальном этапе. К тому же, если посмотреть даже на карту, этого полнолуния, то асцендент находится в последнем градусе Льва. И это говорит о том, что действительно очень яркая энергия перемен идет по данному Новолунию. Уран, кстати, это у нас планета, которая олицетворяет глубокие коренные изменения, спонтанные изменения. Уран в аспекте к Солнцу и Луне, то есть к оси Полнолуние. Так что данное полнолуние имеет очень э, сильную такую энергетику перемен. Э, и могут быть даже какие-то революционные моменты, желание прям что-то сдвинуть э, с одной точки, преобразовать. Ну и плюс само собой момент завершения каких-то процессов тоже может прослеживаться. Желание получить в чем-то результаты, двигаться дальше. Желание расставить... Э, все точки, запятые там, где они должны быть. Безусловно, рыба ⁇ это у нас водный знак эмоциональный, поэтому без эмоций никуда. Но в целом, глядя на карту полнолуния, создается впечатление, что все же эмоции не настолько будут преобладать, как в период новолуния, о котором мы говорили в начале этого видео. То есть это больше такое время, нацеленное на получение пользы, результата. И в вашей жизни в начале сентября могут происходить события, которые помогут вам осознать, что вы чего-то достигли за последнее время, что вы вложили свои силы в то, что действительно нужно, то, что вас наполняет, Вообще по рыбам проходят все э, практики, которые позволяют нам оставить плохое в прошлом, простить кого-то. Э, это на самом деле очень хорошее полнолуние для того, чтобы очистить свой внутренний мир от негатива и от тех ситуаций, которые вам мешают развиваться. Если вы ощущаете, что именно эмоциональная составляющая стоит как преграда на пути к осуществлению каких-то важных моментов, то в первую очередь по данному полнолунию нужно будет решить этот вопрос, оставить все плохое в прошлом и переключиться на действия. Хотя, повторюсь, данное полнолуние больше как раз-таки демонстрирует результат какой-то ситуации. Возможно, вы для себя сделаете вывод о каком-то человеке и о ваших взаимоотношениях с ним. В любом случае, начало сентября — это очень такое время, связанное с переменами. Прям будет ощущаться переход из одного момента вашей жизни, из одного этапа на следующий. Кстати, если сравнивать вот новолуние и полнолуние, о которых мы говорим, то по новолунию, которая будет завтра, важно также упомянуть об Уране. Он до конца этой недели стационарный, поэтому, возможно, тоже разного рода инсайты, озарения, то, что вот вы на ровном месте начали мыслить более масштабно и осознали какую-то очень важную информацию для вас. И именно эта информация может заставить вас идти вперед и внедрять что-то новое в вашу жизнь, поставить себе новые цели. После полнолуния будет период стационарного Марса. Марс 9 числа разворачивается в ретроградное движение по 14 ноября. У меня был прямой эфир на тему Марса. Марс все это время будет вовне весь свой ретроградный путь и к тому же он будет делать квадратуру к медленным планетам, которые находятся в Козероге. Поэтому лично я для себя определила, что этот период ретроградного Марса нужно рассматривать не только как прохождение Марса по Овну, но и с учетом того, что Марс будет делать квадратуру в козерог, именно эти два знака, эти две сферы жизни будут очень сильно акцентированы на протяжении периода до конца 2020 года. У меня есть отдельный эфир на эту тему, и я рассказывала там для каждого знака зодиака, как проиграется эта квадратура, также у меня был повторный эфир, я более так подробно на этой теме квадратура остановилась. Ссылочки я обязательно оставлю внизу, так что смотрите уверенно, вы для себя сможете взять много полезной информации из этих эфиров. И за счет того, что Марс ретроградный, это и перед тем он будет стационарным это сделает середину сентября. Очень э, таким сконцентрированным периодом — это время э, сосредоточенности на каком-то одном деле. Мы уже с вами упоминали в этом эфире, что Марс показывает, как мы тратим энергию, насколько интенсивно мы ее тратим. И когда Марс стационарный, это говорит о том, что мы вот буквально останавливаемся и все свои силы направляем во что-то одно, очень важные для нас. Поэтому я бы советовала вам не планировать на середину сентября очень много дел. Это время, когда нужно, наоборот, до минимума <сократить>, сократить количество задач. Это период, когда хорошо действовать вглубь, а не вширь. К тому же хочу обратить ваше внимание на то, что с 5 по 27 число Меркурий, планета, отвечающая за коммуникацию в первую очередь, будет находиться в знаке Весы, в партнерском знаке. И может быть такой эффект в этом месяце, что каждый что-то ощущает внутри, живет какими-то эмоциями, но при этом оставляет свое мнение при себе. Весы ⁇ это знак дипломатии. Поэтому в сентябре на первое место может выходить желание найти общий язык с собеседником. В целом можно сказать, что сентябрь — хорошее время для переговоров, для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях с каким-то человеком, прийти к консенсусу. С большой долей вероятности эмоции не будут мешать в этот период. Хотя вот если посмотреть по Венере, она с 6 сентября по 2 октября находится во Льве. Это, безусловно, говорит об очень интенсивных чувствах и эмоциях, но с учетом положения Меркурия все же будет желание эмоции оставлять при себе. При этом период может для некоторых оказаться очень интенсивным в плане личной жизни, знакомства, особенно это касается людей одиноких. Но стоит учитывать, что в конце сентября будет соединение Марса и Лилит повторное. И там еще будет квадратура Венеры и Марса, поэтому с некоторыми поправками, но все же в сентябре можно будет знакомиться. Но советую вам в данном случае посмотреть мои гороскопы для каждого знака на сентябрь месяц. Там я рассказываю подробно, какая неделя, какой день, для чего подходит, для чего не подходит. Кстати говоря, в сентябре месяце не только Марс будет у нас разворачиваться, также Юпитер 13 числа будет менять направление своего движения, но в отличие от Марса, Юпитер будет уже начинать двигаться вперед. Так что в целом нас ожидает очень интересный месяц. Может быть принято много важных решений касательно поездок, границ, законов, это могут быть новые правила, которые касаются пересечения границ. Так что будем наблюдать, как это все проиграется. Плюс был вопрос по поводу второй волны коронавируса. Я так параллельно рассказываю и стараюсь читать ваши вопросы. На самом деле вот окончательное решение по поводу второй волны коронавируса и реакции на эту волну, которая ожидается уже осенью в октябре месяце, как раз-таки это будет решение принято в сентябре. То есть в первой половине сентября, как раз-таки вот когда Юпитер будет разворачиваться. Скорее всего, реакция на вторую волну будет не настолько яркой, как на первую. Лично у меня такое мнение. Это связано с тем, что, по сути, в ноябре будет третье и последнее соединение Юпитера и Плутона. И многие вещи, связанные с коронавирусом, они э, очень ярко проигрывались именно по соединениям этих двух планет. Первое соединение было в начале апреля, и перед этим все закрыли в конце марта, все границы, такая полная изоляция наступила. Второе соединение было в конце июня, и третье соединение будет в ноябре, поэтому очевидно, что реакция уже будет не настолько яркой, как сейчас. Но посмотрим, как это будет проигрываться э, Все в сентябре месяце. Именно в сентябре самые важные решения будут приняты уже. Э, вот. В принципе, по основным таким моментам я прошлась. Тоже, исходя из того, какие вопросы вы мне писали предварительно и на YouTube-канале, и э, в соцсетях, я, конечно же, читаю все ваши вопросы и учитываю их в процессе подготовки к прямым эфирам. Э, в первом доме новолуния, если все устраивает, все же лучше менять внешность? Ну, на самом деле, первый дом это не только внешности, это даже больше о самопроявлении, и новолуние в первом доме может давать желание более ярко заявить о себе. Возможно, это период, когда у вас э, в жизни будет ситуация, когда вам нужно будет выйти на первый план, сыграть главную роль в какой-то истории. Поэтому не только на внешности э, заканчивается первый дом. Алла, в натальной карте ретро-Меркурий на асценденте в Козероге. Значит, можно в августе. Не увидела вопроса. У меня Меркурий в натальной карте ретроградный. И я в марте, когда он был ретроградный, перешла на другую работу. Сначала э, считала, что этот период для меня благоприятный. Все быстро сложилось, но в конце мая я вернулась обратно. Кстати, много раз на эту тему говорила, но, видимо, шаблоны все таки берут вверх. Период ретроградного Меркурия действительно благоприятный для тех, у кого Меркурий ретроградный в натальной карте. Но это касается только тех дел, в которых вы можете полагаться только на себя. Понятное дело, что если вы устраиваетесь на работу, то это ситуация, в которой вы... Не можете только на себя полагаться, и лучше все-таки менять работу всегда на Меркурии, который движется вперед, даже если он у вас в карте ретроградный. В идеале, если вы вот имеете в карте ретроградный Меркурий и в транзите Меркурий тоже ретроградный, вы можете получать интересные предложения, не отказывайтесь от них, но при этом окончательно соглашаетесь или подписываете бумаги, когда Меркурий уже развернется. В первую очередь для вас это хорошее время в тех вопросах, которые вы можете решить лично. Это период, когда вы быстрее соображаете, это период, когда вы можете додуматься до чего-то очень важного. Но при этом, если речь идет о делах, в которых участвуют еще и другие люди, то это правило не работает, к сожалению. Алла, вы, как всегда, правы, ощущаю как никогда завершение старого и нового уже просто рвется в мою жизнь. Очень ярко ощущаю разворот урана и новолуние на моей натальной Венере. Конечно, если новолуние, полнолуние попадает на вашу планету в натальной карте, либо на вершину дома, вы будете очень ярко ощущать, поэтому обращаю ваше внимание, что новолуние во льве произойдет. В 26 ⁇ градусе льва, поэтому если у вас есть планеты или вершины домов в конце льва, вы будете очень ярко ощущать это новолуние. Соответственно, полнолуние произойдет в 10 ⁇ градусе знака Рыбы. Поэтому те люди, у которых вблизи 10 ⁇ градуса Рыб есть личные планеты или вершины домов, то тоже данное полнолуние будет очень интенсивно на вас воздействовать. И все то, что было сказано о данном полнолунии, будет в большей степени затрагивать вашу жизнь. Большое спасибо за ответ про смену работы на ретро-меркурии с ним же Наталья. Сделала огромную ошибку и пожалела сильно. Да. Я еще буду повторять уверенно эту информацию не один раз для того чтобы как можно больше людей этот нюанс запомнили все-таки на самом деле людей с ретроградным меркурием в карте очень много все мы знаем что он три раза а то и четыре в год бывает ретроградным поэтому данная инфор информация актуальна для очень многих людей. Я рак по Солнцу и по асценденту. Заметила, что сильно чувствую Луну. Сегодня совсем нет сил. Да, да. если вы рак по Солнцу или по асценденту, а также это касается тех, у кого Солнце во Льве и, или асцендент во Льве, вы будете очень чувствительны к фазам Луны. И к затмениям тоже. Поэтому для таких людей периоды новолуния и полнолуния действительно формируют определенные циклы в жизни. Спасибо всем большое за эфир, за ваши интересные вопросы. Я была очень рада вас видеть. Кстати говоря, пишите под этим видео темы для следующих эфиров, о чем вам было бы интересно услышать. Я обязательно их учту, когда мы с вами встретимся в следующий раз. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока!